Форма предопределяет, что вы найдете такую универсальную форму, когда ваше, ваше знание и это наследие не будет иметь конечного получателя, а будет одинаково равно для всех. Счастье для всех, пусть никто не уйдет обижен. Это специфическая форма, простая форма. Форма, которая обычно делается именно на канале Света, на канале Феба, упрощается информация до такой степени, чтобы можно было ее отдать всем и все ее поймут по этому самому простейшему качеству. А есть вторая форма, которая предопределяется как раз путем Диониса, путем тьмы. Ты не упрощаешь форму, ты не упрощаешь информацию, ты ищешь одного единственного преемника. Которая способна эту форму возгранить. Но в любом случае, либо первый вариант, либо второй. Первый передача знаний идет через максимальное упрощение даем всем, и пусть кто-нибудь да возьмет, ухватит этот канал, а дальше видно будет. А лучше всего пусть возьмут все, он появится в каждой голове, а дальше он будет развиваться естественным путем. Это программа света. Программа тьмы говорит: нет, ничего надо ничего прощать, не надо ничего примитивизировать, да, надо взять вот этот сложный канал, зашифровать его по максимуму, чтобы он мог взять только то сознание, в котором уже есть встроенный дешифратор. А если такого нет, значит, надо ученика воспитывать изначально. Вот магические знания обычно передавались именно так. Часть знаний разошлась по художественной литературе тонким слоем по фэнтези, по, по, по художке, по фантастике, да, и надо собрать всю литературу в одну голову, чтобы это сделать выжимку, концентрат. Либо напротив, взять какой-нибудь алхимический трактат, вот так вот все запутать, вот так вот все зашифровать, сделать его вообще неудобно читаемым в надежде на то, что через там 200-300 лет найдется один единственный который в это все дело вникнет, поймет, усвоит, ухватит информацию, ухватит канал. То есть два варианта: а, По сути вы выбираете себе приемлемый для себя, исходя конечно же из своих личных предпочтений. Если у вас ярко проявленный канал света, значит вы должны искать способы светового распределения информации. То есть в каждом фотоне находится в световом находится некий квант вашей информации. А это Упрощение того, что вы знаете, настолько, чтобы мог понять даже пятилетний ребенок. Популяризаторство называется это в нашей культуре. Вот поэтому то, что у вас всего двое детей, которые, которым вообще надо бы это передать, вот это вот из головы надо сразу убирать. Потому что с точки зрения вашего внутреннего я и вашего канала, на котором вы живете, Такая формулировка уже изначально неправильно, как всего двум неправильно. неправильно. И опять же, из сознания при этом надо изживать чувство обидчивости. То есть ну есть люди, которые не хотят сейчас брать информацию от вас, подсознательно отталкивают вас от себя, чувствуют что-то подозрительно, что-то он имеет, видимо, за, за, за, за душой то, что может начисто испортить нам мировоззрение и включённость, традиционную включенность в систему. Надо от этого человека держаться подальше, чисто подсознание дает вот такие вот сигналы. Поэтому люди и стараются максимально-максимально отдалиться. Если вас это останавливает, это говорит о том, что вы не сто процентов эффективно можете использовать свой канал, не сто процентов эффективно. Если кто-то от этой информации отказывается, представьте, что вы христианский проповедник, а на дворе, там, я не знаю, там, о, вы святой Патрик, о, как раз не так далеко давно вы, вы были в том регионе, когда святой Патрик пришел на ирландскую землю, он пришел на ту землю, в которой он долгое время был рабом. И когда его освободили, то есть он вернулся обратно к себе в Галию, когда он получил посвящение крестить всех подряд, куда он вернулся, на ту землю, которую он хорошо знает, даже несмотря на то, что он был рабом, ему было не, не очень сложно обидеться на всех. Да? Вот я вам сейчас всем устрою, раз вы со мной так плохо поступали. Не-не-не. Он сделал совершенно иначе, он туда пошел и начал нести им слово Божие с учетом их ментальности, которую он знал вообще великолепно. Отомстил. Ну, В общем, в, в каком-то смысле отомстил и стал величайшим святым, покровителем Ирландии, потому что он нашел для них такие слова, которые позволили их языческому сознанию абсолютно точно воспринять то, что он им говорит. Просто было бы ему обидеться. Они ведь не все сразу его понимали, и камнями били, и э, не принимали его точку зрения, и сумасшедшим считали, и в речке топили. Ну, в общем, все было. И тем не менее он знал, надо, значит, если сейчас они так поступают, значит, что-то я им не то сказал, не донес до их языческих мозгов Слово Божье. Значит, надо переформулировать как-то, найти им примеры. Да? И вот выдающийся, это легендарное, да, легендарное совершенно э, способ, да, когда он э, шел, шел, шел там на каком-то холме, увидел языческое капище. Да, стоит камень, на нем нарисован круг, символ матери. Камень, круг, все нормально. Ему надо было утвердить свое право на этом самом камне. Что он делает? Он берет зубило и внутри этого круга рисует крест. И для всех остальных стало понятно, он имеет власть над матерью, он свою власть над землей над этой утвердил. Он сделал то, что могло воспринять разумом только языческое сознание. Если бы он стал над этим камнем и начал бы что-то там вещать, его бы опять побили. А он без слов сделал единственное правильное действие. А все почему? Потому что он знал ментальность людей, он знал их легенды. Я не знал, что в этой ситуации можно свое право утвердить только таким способом, только вот этим действием. Упрощать. упрощать по максимуму, да, да. И, и, не, и при этом да ни, в коем, ни в коем случае не забывать, какую именно мысль ты пытаешься до них донести на самом деле. Просто зародить зерно, и пусть оно разовьется до вашей мысли естественным путем, то есть это пока зерно. У вас в сознании уже дерево, а у них этого дерева пока нет. Оно должно быть взросшено. значит, Начинают, соответственно, посадить зерно, пополивать его, там, поконтролировать, попрививать и посмотреть, как это дерево будет выращено. Оно вырастет обязательно. Ведь это сины, это не родятся апельсины. То, что вы посадите, то и будет взросшено. Я полагаю, это снимает сомнение. Да. Угу, хорошо. я да? знаю, что это мое, вот это вот самое важное. Да. А как мне это в мире проявлять? Жизнь? Форма поставить себе цель найти удобоваримую форму, вот то, о чем мы сейчас говорили с Дмитрием. Да? То есть форма, она изначально предполагается, твой канал тебя будет поддерживать, это, если это светлые боги, боги закона, боги порядка, то они будут говори, говорить о том, что массовость в нашем деле важна, очень важна. То есть, грубо говоря, если ты шьешь, то ты, не знаю, шьешь то есть у тебя завод, у тебя там магазины, у тебя там, не знаю, Мар, Зар. Вот на этом уровне, да? А если это темный канал, если это канал Дионисийский, он говорит только индивидуально, только инпошив, только, только дизайнерские авторские вещи, которые не повторяются вообще никогда. Вот таким вот образом и, и, так, и так и реализуется форма. И тогда боги тебя будут поддерживать, и силы тебя Но будут это поддерживать. Все равно, это все равно, быть поддерживать. Да, конечно, безусловно. Вот так и да, ну и тебя и будет поддерживаться, если ты не будешь себя противоречить. Потому что... Первый канал, первый случай, да, он говорит, между людьми разницы нет, это искусственно придуманные вещи. Мы-то знаем, да, что глубинно между людьми разницы нет, они все биологические животные, просто высокоорганизованные приматы. То, что мы разделили их на касты, это исключительно для того, чтобы им было поудобнее управлять и для того, чтобы каждый занимался своим собственным делом. А что они там себе по поводу этому напридумывали к кастам, каким они относятся, с точки зрения богов, это абсолютнейшая химера, думайте, что хотите. Печень вполне вероятно думает, что она главнее селезенки, да? но ну, так это их личные взаимоотношения. Да? С точки зрения мозга ну, совершенно все равно, кто там из них чего считает, главное, чтобы они задачу выполняли. Но темный канал, он как говорит, нет, извините, мы стоим на позициях, каждый человек исключительно индивидуальный, значит, тот, кто, кого, тот, кого мы будем поддерживать на этом канале, он должен пропагандировать своей деятельностью ту же самую идею, невозможно в одну и ту же одинаковую блузку обредить двух разных женщин, невозможно одну и ту же прическу сделать двум разным женщинам, потому что одна индивидуальность, вторая индивидуальность, как это мы их в одну униформу будем? Да? А второй говорит, разницы нет, потому что любая одежда это, извините, э, ну там, да, голое тело прикрыть, исключительно ради приличия. Ничего особенного. Да, хоть в гимнастерку, хоть в дерюгу, хоть в шелка разницы никакой. Какой тебе в большей степени? Да, вот это и будет социальная форма. И на, если ты будешь правильно ее исполнять, то на этой, на этой форме обязательно будет успех. Обязательно будет успех. Если ты будешь ее нарушать, например, если ты шьешь только индивидуальные вещи, и вдруг тебе пришел соблазн. А давай мы это массовое производство. Понимаешь, как идут деньги. Ой, какие деньги! Страшное дело. И ты говоришь: ну давай, и тут же теряешь все. И клиентов, и деньги, и вообще все. Или напротив, ты работаешь на Светлом канале, говоришь, тут тебе приходит человек и говорит: сделайте мне вещь, но только для меня. Вот только чтобы для меня, и больше, чтобы вот она единственная во всем мире, и чтобы больше никогда не было. плачу наличными. А ты лично. А, отлично, говоришь ты и шьешь. Да? А через три месяца у тебя пожар на заводе, налоговая инспекция и 33 несчастья, которые в общем-то полностью рушат твой бизнес, да? как, как реакция системы на неправильное действие. И реакция твоего же собственного сознания на, на предательство сил, которые тебя поддерживают. Потому что преданы не столько силы, сколько идея сама. Вот какая идея твоя, вот так ты и будешь себя реализовывать, вот такие будут цели.